Если вы считаете, что вашего мужа или мужчину, с которым вы все еще живете, или имеете возможность давать ему еду, приворожили, то можете снять приворот с помощью неюдированной соли. Обряд этот проводят на убывающей луне. Насыпьте в его ладонь достаточно большую горсть соли, взятой из новой пачки. Наклонив ладонь, очень медленно пересыпайте соль в другую руку и говорите при этом заговор, указанный в этом видео. Так, пересыпая соль из левой ладони в правую и обратно, повторите заговор семь раз. Затем пересыпьте ее в отдельную соломку или баночку и используйте при приготовлении еды, которую вы даете вашему мужчине. Кладите соли чуть больше, чем обычно, чтобы она чувствовалась в еде, но не переборщите, если мужчина не станет есть ваше кушание, обряд не подействует.